Как заработать миллионы, если ты хочешь стать блогером? Отличная идея, кстати, отличная мотивация, потому что именно ты, если ты реально хочешь этим быть, то первое дело тебе нужно стать, наверное, крутым чешом. Ну, попробовать сначала. Первое попробовать стать крутым. И много другое. Например, ты любишь готовить, собирать тортики, заливаешь блог, и я у меня готовлю собирать тортик через три блина, там сверху клюмицей всем ником и все что майонез не это тема я может не повар блин да но в принципе я бы посмотрел бы если бы создали бы из три блинов что-то новое это было бы интересно согласись ты бы посмотрел бы что человек сделал бы за три блина о за деньги это если вы любите развлечения то Смотрите, А4, там, Мистер Биста, который там за деньги готовы все, на все еще готово. Там все остальные тоже хотят. В принципе, лайк, подписка. И я хочу рассказать, что у меня есть консультация, которая поможет тебе, если я тебе не выбрал и не помог тебе. Но ты чувствуешь, что я могу тебе помочь, потому что я прям, блин, наверное, историю рассказываю. Поэтому сразу же пиши мне в личку, там, в думаю когда-нибудь зайду э -э, где я захожу одноклассники вконтакте в телеграм телеграм чеши вызывайте по телеграм так все если где сотрудничество то telegram есть я думаю там хоть номер не спальнить позвонить путь еще зачем нет все вот вконтакте английцы телеграмму можно еще добавить Тикток, Фейсбук. пишите все остальные сети, по спамте и тогда через там два месяца и год возможно уже не понадобится вот может скажите нет спасибо уже Я этому отвечу так хорошо какую консультацию хотите в чем давайте разговаривать на какую сумму заработать нужно как-то вот хотя бы уже хотя бы и потом уже в принципе вложить уже на этот блин, блог, и в принципе будут уже новые зрители, которые будут уже служить, и наверное уже будет новая фон, точнее, есть меню фон на деньги, наверное, что можно еще? фантазию включать, ну в общем, блогер так и делают, друзья, Я немножко рассказал про блогеров, например, вы, у вас есть уже страница, вы раскручиваетесь, у вас уже 500 подписчиков неважно просмотров, не важно, сколько лайков. Ну, важно сколько контента вы засняли. Качественных где-то минимум 15 штук. Некачественных пахать нужно тут 150 штук. 0 давай или все. 150 штук некачественных или 15 качественных. В общем, если качество, то 15 будет вам легче, но вы знаете, что качество требует жертв. Жертвы. Потому что есть у нас прекрасный котик с рюкзаком. Ну, может быть так. Поэтому лайк ставь, если ты увидел э -э кота. Моего кота. Там можно так сказать. Все. Знаете, что видеоблогер фоткается, снимает, монтирует, э -э превью делает, фотографии делает. Ну, в общем, все. Фантазер, дизайнер, творческий человек, короче. Вот. Понятно, <coughs> пиши в комментариях, какая ты личность. И я тебя разберу. Вот. Кстати, если те идея, если у тебя нет идеи, то слушай. Люди любят страх. Делай страшные истории, страшные видео. Топчик будет, ты залетишь, я тебе обязательно говорю, да, только аккуратно будет, потому что ты куда то напугаешь, и сам себя ты напугаешь. Друзья, позвёшь на пищи, ну я капец, сейчас я не пробую так, чувак. Ну, снять там, -то, ну, только не трогай, там, не землю наводить, ну что, грех тебе будет. Ой, капец будет, и ты проиграешь эту войну. Можешь сказать, это война. Кстати, где блогеры становятся, даже если у тебя такие зубы, как у меня. А сейчас у меня... А, а ваша, быть не классные зубы Красивый зубоколот, поэтому, говорит, говорят, они очень красиво В будущем, скорее всего, я куплю себе на эти штуки, наверное Чешо Или вообще то раз говорится, чтоб чтобы эта необходимость убра убралась Да, возможно сейчас сбои идут с этим языком и зуб, блин, крывой Поэтому я такие будут сбои, готовьтесь к этому что починить, нужно купить за 10 тысяч гривен. Какую-то штуку. У меня нет столько денег, поэтому я хочу, наверное, консультацию делать. Поэтому кому нужна консультация, пишите. Э, психолога, да, может, я психолог немного. Осознание, там, по блогерстве. В общем, прям про все помогу. Наверное, кроме всяких там странных вещей. Но именно элементарных и сильных вещей, то в принципе ко мне можно. Именно то, что я сказал, и там еще блогерство, стримы там всякое такое. Вот. Можно даже заканчивать, но в принципе там маловато да инфа. Блогерство. Такое сложное слово, да? Блогерство. Почему? Оно звучит легче. Вот вы физику изучали, механика атомная редакт-станция, там только про атома про атома про атомы и все там формулы все а механика там и формулы по этой там мехические, химические там формула это там 2 там мф там минимальный, экстремальный, всякое такое в общем выше чем Короткое, тем хуже. Потому что будет сложно. Блогерство это оно. О! Инженерия программа с обеспечением. Это легче. Если вы в программе сидите туда. Наверное, повезет вам. Жизнь удалась. бухгалтерия Длинное слово, но возможно оно легче. Кто знает попробуйте. пробуйте Журналист! Длина слова легко. Легкая, ну и сложно. Попробуйте. В общем, мы говорим про блогерство. Как же этим стать? Стать можно с помощью постов, видеороликов. Используйте все шансы. Пустите. Вот сейчас вы смотрите ролик. Вы хорошо, что вы смотрите. Вы получаете какие-то знания. видеоролистки, если вам реально скучно то в принципе ну как скучно вы упали там по статистике вам грустно плохо то блин я мотивационный ролик делал так что все нормально смотрите именно такие ролики если у вас нет детей все очень настолько плохо первым делал сделали в первом деле делайте проект и делайте еду <смех> из муки там блинчики и у вас проект с блинчиками яблоко можно добавить фрукты разные банан и блинчики и проект эти комбинации помогут любому человеку осознать и помогут именно вам достичь успеха в блогерстве мотивация есть достоинство есть стоит столько снимать ну и все это вам было нужно. Дальше вы справитесь. А вот если поговорить про меня немножко кратце, там немного расскажу, ну кратце. Мне нужно много снимать сейчас. Потому что в будущем я бы хотел эти ролики монтировать хитрые. Но попробовать хотел бы. Потом через буквально, когда соберу деньги, купить микрофон, сделать клип хочется офигенный клип сделать купить микрофон что хотите что фантазируйте тоже это будет вашей целью опорой отдачу и знаете никогда еще не поздно например вы учитесь там урок не сдали то ночь немножко ночь потом поспали и нормальные чувства и когда вы выспались Хоть там 3 часа, 4, 5, 6, 7, ну как-то так вот, варяешь 6 часа спи и все будет окей. ладно, берите, ешьте яблоко, половину, 25% из яблока, потому что там 11% кальция, который, по-моему, от вам, я думаю, знаешь, что такое кальция, если не знаете, то не знаю, вам нужно это знать или не нужно, но это движение, наверное, я вообще не знаю, ну, кальция, это понятная штука, необходимо в углеводы ой фигня наверное это как на наркотик слушайте сок наркотик в углеводы наркотик что происходит да нужно делать отдельный семинар вебинар вопрос ответ потому что я сейчас иди с головы блин таскаю почему не пишите комментарии в общем пишите идеям и станете видеблогером Ладно, потом начать. Потом начать. Сначала подготовить оружие, и потом уже начать. Только, пожалуйста, не говори, что Россия сейчас готовит свои войска, собирает эту армию, как Захстан, Беларусь, потом уже Украину. Блин, а хорошо, что США защищают Украину. Потому что Россия, блин, зачем так делать? Да, это хорошая комбинация, но не то направление... Вот сейчас я тоже сказал, да, правильно, сейчас готовимся к чему-то, к блогерству. К войне. войне с блогерами, капец. Идите на мероприятие, вам советую, любое дерево мероприятие. Там... Да, коронавирус бушует. Ну, тогда, что сказать, идите куда вы хотите, вот и все. В кино, посмотрите на людей, что они чувствуют они чувствуют uh, отдышку хотят отдышки вот сейчас смотрите ролики вы отдышаетесь от работы сейчас зыб у меня такие смешные вот так вот вы отдыхаете от работы потому что дом работа дом работа там стекает срок потом пенсия привал отдышка всякое такое в общем этим параметры вам очень необходим поэтому сразу бегите кстати, мне сейчас стало легче снимать. Реально. Тут просто сзади опора. А там у нас нет опоры. Вот, стенка, я вам покажу еще немножко. Тут стенка. Ну, может опора. Ну только куски, тут просто у нас вот эта вот штука ногой покажу. Вот это вот. Волна. Травяная волна. Она мне капля опоры. А вот сзади у меня огромная опора. Вот я хочу в жизни такое же. То есть у меня есть ТикТок и у меня там миллион подписчиков, может у меня нет там миллиона подписчиков, но у меня есть забытая старая э, социальная сеть в ТикТоке, да, поэтому лайк, подпискам, продолжаем следующие ролики.